Мы из Беларуси хотим поблагодарить компанию «Альтера» за качественно-техническое предоставление консультаций по выбору автомобилей, за добрых и приветливых менеджеров, ну и за весь персонал. Спасибо, ну и так держать. Ждите хороших покупателей. Успехов вам!